Здравствуйте, в эфире новости в студии Аина Исакова. Глава государства находится с двухдневным официальным визитом в Германии. Сегодня президент планирует принять участие в Кыргызско-немецком экономическом форуме, а также выступить с речью в фонде Ханса Зайделя, посетить сельскохозяйственное предприятие. С подробностей с места событий наш корреспондент Мадина Низамова. Добрый день, коллеги. В Мюнхене сейчас половина седьмого утра и первые мероприятия в рамках официального визита президента Сорунбая Джиенбекова начнутся в 9 часов по местному времени. Напомним, что глава государства прибыл в Мюнхен накануне. Официальная делегация. Из министров президента сопровождают министр иностранных дел Чингыс Айдарбеков, министр финансов Бактыгуль Джиенбаева и министр экономики Олег Панкратов. Также присутствует чрезвычайный полномочный посол Кыргызстана в Германии и ряд депутатов Джогурку Кенеша. Повестка дня сегодня обещает быть насыщенной. Сейчас мы расскажем более подробно о тех мероприятиях, которые запланированы. Планируется, что в первой половине дня сорунбай Байджиенбека встретится с руководителем государственной канцелярии Баварии, государственным министром Баварии по федеральным и европейским вопросам господином Херманом. Далее глава государства посетит политический фонд имени Ханса Зайделя, где выступит с докладом об экономической, социальной и региональной стабильности Кыргызстана и об участии нашей республики в процессе усиления партнерства с Европой на фоне развития. Отношений с традиционными альянсами. Планируется, что данная встреча завершится подписанием соглашения о сотрудничестве между Академией государственного управления при президенте и фондом Ханса Зайделя. Во второй половине рабочего дня состоится встреча главы государства с отечественниками, проживающими в Германии. А после пройдет открытие Кыргызско-немецкого бизнес-форума, где с немецкой стороны примут участие министры экономики, развития и энергетики. Вице-президент торгово-промышленной палаты и ряд других официальных лиц. Рабочий визит в Мюнхен завершится посещением сельскохозяйственного предприятия. После глава государства направится в Берлин. И немного о Мюнхене, где мы сейчас находимся. Это третий по величине город в Германии после столицы Берлина и города Гамбург. На сегодняшний день население Мюнхена составляет примерно миллион шестьсот тысяч человек. Мы следим за дальнейшим развитием событий. Президент подписал распоряжение, согласно которому. Лагумбеков назначен заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, директором антитеррористического центра ГКМБ. Дальнейшее расследование по делу ОСОАКНЕТ будет проводиться следственной службой МВД. Как сообщили в ведомстве, 27 марта Генеральной прокуратуры отменены решение ГСБ о прекращении пяти уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц ОСО Акнет. 28 марта указанные уголовные дела переданы для организации дальнейшего расследования в следственную службу МВД. В целях объективного расследования в настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены все необходимые. Экспертизы. О ходе расследования сообщим дополнительно, говорится в сообщении. В Первомайском районном суде Бишкека сегодня состоялся очередной судебный процесс по делу комиссии НДС. В настоящий момент изучаются материалы уголовного дела. В начале процесса судья Эмиль Каипов объявил перерыв из-за отсутствия адвоката одного из обвиняемых Алмазбека Сагамбекова. После перерыва прибывший адвокат Загибаев пожаловался на состояние своего здоровья. В связи с этим Каипов перенес процесс на пятницу.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 С начала года задержано более 25 иностранцев за незаконное пересечение границы Кыргызстана. По данным ГКБ, 12 апреля в ходе проведенных оперативно разыскных мероприятий Госпогранслужбой в Чуйской области задержаны трое граждан Казахстана при попытке незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана. Установлено, что задержанные пытались пройти вне пункта пропуска. Они были переданы в органы ГКМБ для проведения досудебного производства. ГКМБ и ГПС проводят активную работу по вы Явлению фактов незаконного пересечения госграницы с помощью единой системы учета внешней миграции. В настоящее время правительством запланированы работу по внедрению второго этапа данной системы, что позволит создать действенный контроль в сфере внешней миграции, министерством и ведомствам осуществлять анализ миграционной ситуации в республике. В Майлысу сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних нашли 15-летнюю Диляру Абдурасулову, как сообщили в УВД Джалалабадской области. Девочку передали родителям, причина, по которой она сбежала из дома, выясняется. Напомним, в Майлысу Диляра Абдурасулова вышла из дома в школу 5 апреля и пропала. Мама не забила тревогу в тот день, поскольку думала, что она на тренировке и вернется поздно вечером подростка искал весь личный состав УВД. А вот в Джалалабадской области поиски пропавшей два месяца назад девочки не увенчались успехом. Ее труп обнаружили в поле. По данным УВД региона, 16-летняя Камила Абдубаитова вышла из дома в Майлысу 18 февраля и не вернулась. В милицию обратился брат пропавшего подростка. Он рассказал, что в местности Музок обнаружили труп его сестры. Выехавшие на место милиционеры нашли сгнившее женское тело. Девушку невозможно опознать по телу и лицу, но родные заявили, что труп принадлежит Камиле Абдубаитовой. Они узнали найденную рядом с ее телом одежду. Назначенные экспертизы проинформировали в УВД. Учет гендерных подходов в реформировании сектора безопасности и правопорядка. Учебный семинар под таким названием состоялся в столице. В рамках мероприятия тренинг проходит для сотрудников ИДНГУ столицы и Чуйской области. Ассоциации женщин правоохранительных органов, сотрудники Генеральной прокуратуры, ГСИН и военизированных подразделений на основе законов страны обсуждают вопросы по гендерному, семейному насилию, а также вопросы по профилактике экстремизма, терроризма. Кроме того, будут обсуждены и новые кодексы и исполнения в практической деятельности. Цель мероприятия – повышение квалификации работников органов внутренних дел. Например, по семейному насилию в отношении детей, да, как привлекать родителей к ответственности, как налагать правильные штрафы, как предупреждать, например, экстремизм да, в общеобразовательных организациях. Семинар будет проходить 10 дней, но для первого, по потоку по два дня семинар. На каждом семинаре будут присутствовать по 25 сотрудников. В общем, планируется обучить свыше 100 сотрудников. В связи с проведением ремонта пути на участке Караболта 20 апреля отменяются изобращения Пригородные поезда под номерами 60-59, 6060 и 6061, 6062, сообщением Бишкек Карабалта. Как сообщили в Кыргызсты Мирджолу, начиная с 21 апреля, указано... С 15 по 19 апреля в западной части Бишкека не будет газа. Как сообщают в мэрии Бишкека, отключение связано с устранением утечки газа в подземном газопроводе среднего давления по улице День Саопина. В результате будут отключены абоненты по улице Кустанайская и в квадрате улиц День Кустанайская, Астраханская, Камчатская, Котельная, БСМ. Всего 386 абонентов.